Наше совещание проходит в трагическую годовщину событий в Беслане. Сегодня, в день солидарности в борьбе с терроризмом, по всей стране объявлена минута молчания. Я предлагаю почтить память всех жертв террористических актов. Вы знаете, как и многие страны мира, Россия является объектом террористических атак, и, к сожалению, наша страна, так же, как и многие другие государства, не всегда оказывается способной эффективно отражать эти атаки, работать на опережение, на предотвращение террористических атак. Должен сказать, что… Каждый из нас, и как гражданин, и в силу своего должностного положения, несет ответственность за все, что происходит в этой сфере. Как вы знаете, вчера я встречался с жителями Беслана, которые год назад потеряли своих близких. Должен сказать, что они обеспокоены тем, как идет расследование, обеспокоены тем, что до сих пор нет объективных данных о ходе расследования террористического акта, о том, какие условия и обстоятельства способствовали тому, что этот теракт вообще стал возможным. Считаю абсолютно правильным мнение по поводу того, что объективное и всестороннее расследование дел подобного рода должно способствовать кардинальному улучшению, совершенствованию всей правоохранительной сферы в стране. Хочу подчеркнуть, что результаты рассмотрения этого уголовного дела должны быть положены в основу оптимизации деятельности правоохранительных органов и специальных служб. По итогам вчерашней встречи мне дано поручение Генеральному прокурору направить в Беслан представителей Центрального аппарата Генпрокуратуры России. и Им предстоит провести всестороннюю дополнительную проверку всей совокупности имеющейся по этому делу информации.